друзья всем привет сегодня предлагаю вам интересную идею переработки старых пакетов у меня вот такой бумажный большой и остатки новых обычных для этого нам еще понадобится бутылочка пластиковая любая у меня вот такая маленькая есть приклеиваем бутылочку к куску картона какого-нибудь небольшого я буду это делать горячим клеем пистолетом это будет быстрее но, в принципе, можно использовать и суперклей. Делаю вот такую подставку произвольной формы и вырезаем это все. Теперь берем бумажный пакет, отрезаем его на полосы где-то шириной ну, приблизительно 8 сантиметров. Можно шире, можно уши. И скручиваем вот такие жгутики. Скрутили такие шкутики и приклеиваем их к бутылке, немножко заходя на подставку вот таким образом все хорошенько прижимаем, чтобы хорошо приклеилось. Следующий жгут мы при, э, приклеиваем плотно к предыдущему чтобы не было между ними зазора где видна бутылка так все хорошенько придавили и вот так обклеиваем всю бутылку смотрите там получается такой кусок который торчит но мне это даже на руку я из него буду делать ветки Вот то что осталось мы можем закручивать таким образом формируя ветки если у вас все под горлышко то вам нужно будет эти веточки отдельно скрутить жгутики и сформировать приклеить ветки. У меня вот они торчат как раз эти кусочки я их сейчас клеем подклею и закручу таким образом сформируя ветки. Так, например, обматывая несколько штук вокруг других жгутиков, немножко подклеиваем и закручиваем. Если что-то торчит, можно подклеить или срезать ножницами. Так вот, аккуратно формируем ветки, напоминаю, что можно использовать суперклей, но клеем пистолетом горячим все-таки удобнее. Единственное, нужно аккуратно, потому что он горячий. из верхней части у меня тоже вполне получится две ветки. Как видно, трех штучек недостаточно. Можно еще добавить веток. Для этого мы точно так же скручиваем жгутики в нужном нам количестве. Можем несколько сразу закрутить и приклеить. Можно приклеить один жгутик, потом на него еще один намотать, приклеить. То есть тут как вам нравится, как удобно. Ну и делайте столько веток, сколько вам хочется. Можно обрезать, если где-то что-то лишнее. Вот что получается в итоге. Добавляете столько веточек, сколько вам хочется, чтобы было красиво. Теперь я беру пакеты. Если у вас есть плотный зеленый пакет, то вам не нужно будет столько всего мудрить с цветом, как у меня. Но у меня его нет, поэтому я буду сочетать несколько цветов. Чтобы получить такой реалистичный зеленый оттенок. И чтобы листики получились очень реалистичными. Я складываю несколько цветов пакета. Беру плотную бумагу, у меня ватман, накрываю и проглаживаю утюгом на двоечке. Нужно пробовать утюг у всех разный и как бы проглаживать разное время. Вот так вот методом проб, ну буквально минуту, я думаю, максимум. Потом аккуратненько открывайте, когда чуть остыла бумага. И получается вот такой вот плотный пакет. У меня вот такого мраморного эффекта за счет того, что я смешивала несколько цветов. Из него мы будем вырезать листочки. Показываю на маленьком кусочке, но удобнее, конечно же, сразу сделать большой и из него вырезать листики. Вырезайте произвольные формы, размера, который вам хочется. И потом просто ногтями. Формируйте э, прожилки в листочке, чтобы он был более реалистичным. Продавливайте, у меня пакет хорошо поддается ногтям. И формируются вот такие вот прожилки. Можно еще дополнительно сложить и прогладить. Вот таким образом получается такой реалистичный листик. Делаем таких несколько и приклеиваем на дерево. Вот что у нас получается в итоге. Ствол можно раскрасить разными красками, акриловыми или гуашью. Но мне вот захотелось сохранить такой естественный цвет этой крафтовой бумаги. Вот такое вот экологичное творчество у нас получается. И мусор переработали, и детишкам на радость новая игрушка. А маме экономия. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Я выкладываю очень много видео, где делаю красивые вещи из самых доступных материалов, а чаще всего даже просто из отходов, мусора и всего, что под рукой. Это дешево, интересно, не страшно испортить. Ну и творчество, естественно, нам всегда добавляет радости, удовольствия от того, что у нас получилось что-то сделать своими руками, создать что-то новое. Добавляет нам вдохновение и даже уверенности в себе.